В эфире государственная телерадиокомпания ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Президент принял председателя Национального банка страны Толкунбек Абдегулова. Глава государства поздравил главу Нацбанка и работников данной сферы с днем банковского работника Кыргызстана. Пожелав им трудиться во благо развития страны, Толкунбек Абдегулов предоставил краткую информацию о мерах и задачах, предпринимаемых банком в рамках года развития регионов и цифровизации страны по увеличению доли безналичного расчета, Распространение использования банковских карт, банкоматов, платежных терминалов и посттерминалов в регионах страны. Кроме того, рассказал о работе мобильного приложения Элькарт Мобайл, через которое владельцы платежной карты Элькарт могут оплачивать коммунальные услуги. Совершаются другие платежи. По информации председателя Нацбанка, по итогам прошлого года число платежных карт составило 2 миллиона четыреста тысяч штук и выросло на 20% процентов по сравнению с семнадцатым годом. Было проведено 38 восемь миллионов операций с платежными картами. Рост составил 32%. процента. На начало этого года всего функционирует 1583 банкомата. Рост составил 12%, процентов, а также десять тысяч 46 посттерминалов. Рост составил 21,3%. Рост платежных терминалов составил 31,5%. Их количество на начало года составляет 1606 штук. Глава государства указал на важность скорейшего развития системы электронных безналичных платежей и мобильного банкинга с учетом предложений и замечаний, которые были озвучены на телекоммуникационном форуме «Цифровой Кыргызстан. Развитие регионов», прошедшего в городе ОЖ 22 апреля. Отметил у необходимости обеспечения в каждом айлокмуту банковской инфраструктуры и улучшения оказания банковских услуг населению в регионах в рамках цифровизации страны. Абдугулов рассказал, что в рамках реализации указа президента об объявлении 2019 -го года развития регионов и цифровизации Национальным банком совместно с Россией Низкокарлийским фондом развития и гарантийным фондом разработана программа финансирования стартап-проектов в Баткенской, Таласкай и Наринской областях. В рамках данной программы предусматривается выделение 1 миллиона долларов США на финансирование стартапов по переработке сельскохозяйственной продукции, произведенной местными производителями. Для участников этой программы предусмотрены облегченные требования к пред... и представлению кредитов, а также минимальные требования к залоговому обеспечению. Кроме того, он отметил, что началась работа по установлению банкоматов и посттерминалов во всех 453 аил Республики. На встрече также состоялся обмен мнениями о присоединении банков к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», использованных технологий при оказании банковских услуг, снижении процентных ставок по кредитам, устранении препятствий при совершении международных денежных переводов.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 Президент подписал указы о на назначении судей местных судов и направлении их Джаллабадский, Чуйский на Рынские областные суды для осуществления полномочий судей. Советом по отбору судей республики на имя главы государства внесены предложения для назначения на должности судей Верховного суда, Чуйского областного суда и Ожского городского суда по одной кандидатуре. Джалабацкого и Сыкульского областных судов по два кандидата и на Рынского областного суда шесть кандидатов. Всего по 13 претендентов. Глава государства провел 6 мая собеседование с некоторыми из них. С учетом результатов собеседования допол. Дополнительно предоставленных материалов президент согласился с предложениями Совета по шести кандидатам. Изучив материалы по семи претендентам, дополнительно потребованные сведения и отзывы, глава государства вернул материалы по данным претендентов в Совет.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 Свои поздравления народу Кыргызстана и президенту направил ряд глав государств. Так, президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что в этот знаменательный день мы с безграничной благодарностью вспоминаем о подвигах наших отцов и дедов, храбро сражавшихся с фашистскими захватчиками на фронте и самоотверженно трудящихся в тылу во имя общей победы. Убежден, что традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в дни военных испытаний, будут и впредь способствовать развитию кыргызско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства, отмечено в Телеграме. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев также поздравил жителей нашей страны. Президента с Днем Победы 9 мая был и остается священным праздником для всех народов, которые бок о бок сражались в этой кровопролитной войне во имя всего человечества. Мы склоняем голову перед теми, кто не дожил до наших светлых дней, славим их доблести и мужество, передавая из поколения в поколение глубокую благодарность всем воинам и тружникам тыла, нашим дедам, отцам и матерям, отстоявшим мир и свободу. Сегодня мы своей созидательной работой, направленной на укрепление кыргызско-узбекских отношений, дружбой, добрососедства и стратегического партнерства, обеспечения мира и стабильности в нашем регионе. Стремимся быть достойными их подвига, отмечено в Телеграме. Также президент Казахстана Касым Джумар Тукаев поздравил президента и народ Кыргызстана по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот светлый праздник мы с гордостью вспоминаем именно тех, кто ценой собственной жизни ковал для нас и будущих поколений победу на полях сражений в тылу. День Великой Победы навсегда останется символом единения и сплоченности наших народов. Мы воздаем должное и выражаем глубочайшую признательность героям, совершившим беспримерный подвиг и разгромившим фашизм. Крепкие узы дружбы между народами Казахстана и Кыргызстана, закаленные в суровых испытаниях военных лет, будут и впредь служить. Прочным фундаментом стратегического партнерства между нашими государствами, отмечено в Телеграме. Поздравил и главу Кыргызстана и первый президент Казахстана Мурсултан Назарбаев. В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед всеми ветеранами. Мы полны глубочайшей благодарности воинам, фронтовикам и тружникам тыла за их самоотверженность и героизм. С гордостью вспоминаем павших на полях сражений. День Великой Победы навсегда останется символом единства и дружбы наших народов. Ведь благодаря их совместной борьбе и ратным подвигам были обеспечены наша мирная жизнь и наше будущее, отмечено в Телеграме. Также кыргызстанцев и главу государства с Днем Победы в Великой Отечественной войне поздравили президенты Беларуси, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Король Саудовской Аравии, Сальман Бин Абдальазис Аль Сауд. В Джалабаде горит нефтебаза. Она находится недалеко от городского ипподрома Тилтурум. По данным МЧС, на месте работали семь пожарных расчетов. Сейчас их число возросло. Возгорание произошло примерно в 10.05 утра. Пожарные тушат огонь пеной. Дополнительно привлечены силы гражданской защиты Джалабада. Возгорание произошло на нефтебазе «Томас». Пожарные стильный. Сейчас уже там на месте работы 10 пожарных расчетов. Там воззавислены все оперативные группы МЧС. Также, согласно приказам министра защищающей ситуации, это уже касается дополнительных с управлением МЧС Оржской области, а также спинобразовательных с управлением МЧС по городу ОШ. Министр группы международных следов контролирует ход тушения пожара в центре управления эксклюзивной ситуации, проезжая онлайн. Сейчас еще дополнительно привлечены два пожарных расчета с аэропорта, с аэропорта который находится в городе Чалабад. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте сотрудники Министерства внутренних дел для всей безопасности. Также на безопасное место эвакуировано например, 2000 жителей, живущих в близнести Байд. Слушание продолжается. один пастор дошел, года рождения. это парень, он доставлен в Джалабанску городскую К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.